Бисмилла Алхамдулай Рубил Аламин Вассалатуала Ашрафин Бияи и Муссалин Ала набина Мухаммад Саллаху алей. 17 урок Люгати Мой язык. 17 урок сегодня у нас Бисмилля Бисмиллахи Рахман Ирахим. На этом уроке мы будем проходить уже новые буквы. Новые буквы. Какие из этих букв? Это у нас Х, Я, Заль, также Дод, Айн, Кяв. Итак, начнем же с буквы Дод. Начнем с буквы Дод. Дод, Дод, Додыду, Додыду. И будет у нас слово этого урока Дырс, Дырс, Зуб, Дырс. Дырс, адрос, дырсун, адросун, зуб, зубы. Здесь надо будет писать, разукрашивать. Букву ДОТ правильно писать. Она над строчкой, только хвостик уходит под строчку. ДОТ, да И правило сегодня возьмем. Из аль-аджурумии. Правило из грамматики. Наху. Значит, аль-исм. Что такое исм? Исм. Э -э, у него есть свои признаки. Исм это имя. И у него есть свои признаки. И по которым мы сможем узнать, что это слово исм. То есть мы сказали на прошлом уроке, что калям делится на три, на три вещи. Это Исм, Фиаль и Харф, который пришел со смыслами. Значит, есть признаки, по которым мы можем смело сказать, что это перед нами слово, это Исм. Или это слово Фиаль. И вот эти признаки, сегодня мы будем проходить признаки Исма. Первый признак это Аль-Хафду. Аль-Хафду. Хафд. Это когда имя заканчивается на Касру. Или что-то вместо этой Касры. Нужно запомнить, что вот Аль-Хавд – это имя, которое оканчивается на Касру. Запомните, Фиаль не будет заканчиваться на Касру. Он не принимает Касру. Только имя принимает Касру. Исм заканчивается на Касру. Например, Фи – байтии, байтии, Да, там Байти. На Касру заканчивается. Масджиди. Шамси. Вот это, в общем, хафт. Это называется хафт. Дальше признаком Исма является Танвин. От Танвину. От Танвину. Если вы увидите Танвин, значит вы сразу можете смело сказать, что это Исм. Третий признак будет Алиф и Лям. Впереди стоит Алиф и Лям. Был Байтун, стало Аль Байту. Был Калямун, стал Аль Каляму. Был Исмун, стал Аль Исму. Значит, это уже имена, Имена, если у них есть либо танвин, либо алифлям, либо аль -хафт. И последний признак хоруфаль хавды. Если перед именем, перед словом приходят хуруфаль хавды, специально есть буквы. Хуруфаль хавды, и тогда это слово будет Исмом. Итак, признаков Исма мы сегодня проходим 4 аль-хавду. Аль-Хавду, это значит, когда имя заканчивается на Кясру, или вместо кясры еще что-то может быть. Вместо кясры какая-то буква может быть. Это мы будем проходить в будущем, иншаллах. Аль-Хавду, первое. Ат-Танвину, Танвин. Потом, если Алиф-Лям впереди стоит, это тоже сам Или, если есть там впереди хуруфуль хавды хуруфуль хавды Давайте же еще пройдем хуруфы хавды Какие они бывают? Мин, из, иля, в, ан, от, аля, над, дальше, фи, в, рубба, возможно, альбау, ба, дальше, алькафу. Кяв, алламу, Алляму. Так, мин иля, ан аля, фи руба, альбау алькафу алламу. И еще есть клятвенные буквы. Есть еще клятвенные буквы. Например, хруфуль хуруфуль касами, касами, хруфуль касами. Буквы клятвенные, а это. Аль-Ваву Аль-Бау а Это когда клянется, клянется человек и клянется только Аллахом, потому что только клясться нужно Аллахом. Субхану нельзя клясться землей, нельзя клясться мамой, нельзя клясться родиной или еще чем-то. Клянусь, клянусь, кто-то клянется Аманатом, Амана, но это нельзя кляса нужно клясться только Аллахом. И мы говорим «Валлахи, клянусь Аллахом». «Билляхи, клянусь Аллахом». «Таллахи, клянусь Аллахом». Это все клятвенные буквы. «Вау», «Альба», «Ватта», которые приходят перед Аллахом. А Аллах, он может клясться чем угодно. Понятно, да? Ватур, например, да? синин, «Ваттин», клянется Аллах, ва Валя асри, клянется вот эти клятвенные буквы, они приходят перед именами. И они ставят имя в состоянии «Хафд». То есть, имя будет заканчиваться на «Кысру». Запомнили это раз и навсегда. Вот эти все буквы, это называется «Хуруфуль» «Хафды». Они приходят перед именами и ставят имя в состоянии «Хафда». То есть, имя будет заканчиваться на «Кясру» или что-то вместо «Кясры» будет. Об этом мы уже потом дальше будем проходить. Значит, мин вайля, ан валя, фи варубба, альба, алькаф, каф аллям, хоруфуль хасами, альба вот ватта. Понятно, да? Это называется хуруфуль хавды. И надо будет запомнить эти буквы. нам попадутся тексты. Мы будем сразу их стараться найти. Эти хуруфаль хавды. Они приходят перед именами. Итак, признаки исма: это аль от «Ат-Танвину», Аль-Алифу Вальяму и Хруфул Хафды. Так, здесь нужно будет писать дод в начале, дод в середине, дод в конце и дод самостоятельная буква. Это надо писать. И следующие слова там. Дырсун, дырсун, дырсун, зуб. Зуб. Хадара, Хадара, пришел. Хадара, пришел. Хадара пришел. Маридун. Маридун. Больной. Маридун. Баудун. Баудун. Баудун – это комар. Дырсун. Хадара. Маридун. Баудун. И дальше нужно будет просто вписывать какие-то недостающие буквы и завершить. Завершить. Все здесь нужно дописать. Дырсун. Хадара. маридон Маридун. Баудун. Везде есть буква дод", дод. Дальше. Здесь нужно найти букву ДОД, подчеркнуть ее в кружочек. Потом написать внизу это слово. Ну и можете даже, если есть место, где написать перевод. И запомнить эти слова: значит: дыф, диа. Дыф, диа. Дыфдион. Дыфдион это у нас лягушка. лягушка. Баудун комар. Баудун комар. Байдатун. Смотрите, байдатун яйцо. Байдатун яйцо. Мариедон больной. Мариедон больной. Дурусун. Дурусун. Дальше второе задание. Укмелю аль джумлятайн. Мне нужно завершить две джумли. Аль тайн, которые приходят. Бель фиалельму на себе. Соответствующий фиаль мы должны поставить. У нас слева в прямоугольниках. Ташарабу и яшарабу. Ташарабу, яшарабу, ташарабу, яшарабу. Здесь нужно правильно поставить глаголы в недостающие места. И у нас первое Предложение Фауаз аль-халиба. Фауазун аль-халиба. Сюда нужно глагол поставить. Чтобы у нас было глагольное предложение, нужно глагол впереди ставить. Какой глагол поставим? Ташрабу или яшрабу. Вот это нужно теперь подумать. Фауаз По-русски будет пьет. Фауаз молоко. А второе должно быть предложение. Пьет Нура молоко. Смотрите, вот здесь нужно правильно расставить. Подсказка, что глагол, который будет на «я» начинаться, это означает, что «он». А глагол, который начинается на «та», это означает, что «она». Теперь вам подсказка уже дана. Я думаю, вы уже справитесь Справитесь, свободно и спокойно вы можете написать уже правильный глагол в нужном месте. Баракаллау фику. Следующее задание. Здесь у нас текст. Смотрите, здесь у нас текст. Арабский текст. И здесь есть предложение. Мы на прошлых уроках определение каляма проходили. Что такое калям? Это лявл, мураккаб, Муфит, бельвадаи. То есть быть, должно быть лявл, слова из арабских букв, арабского алфавита. Потом, чтобы это мураккаб был, составленный из двух и более слов. Потом э, муфит, приносящий пользу. И потом, чтобы это все слова были арабского происхождения, бель -вадэ. Потом аль-калям состоит из трех вещей. Исмум, фиалум, харфун. Вот здесь имена есть, здесь есть харфы, здесь есть фиали. Как это все... Теперь нам определить, где здесь имена, где здесь фиали, где здесь харфы. Мы вот для этого с вами учимся. Сегодня уже 17 урок. И мы в начале урока мы прошли такую тему, что у имен есть признаки. У имени есть признак хафт, танвин, алифилям, хоруфль, хафды. Если мы это видим, мы смело сможем сказать «это исон». Некоторые слова, в них есть один признак, есть два признака, есть три признака, даже по три признака может быть в одном слове. Тогда вы можете спокойно сказать, что это и сын. Но ну, давайте же будем вот текст. Текст смотреть. Никто еще даже не переводит его, никто его даже не понимает, что здесь написано, про что, но мы здесь сразу находим, где здесь имена. Сейчас мы просто учимся находить имена. Итак, смотрим. Нагада фавазун. Смотрите. Мин фироши хафт. Фироши кясра. В слове фирош есть кясра. В конце есть кясра. Фирош это кясра там. Видим кясру, все, мы говорим это хафт. Значит, это признак ИСМА. Дальше. Табиби. Мы нашли слово Табиби. Тоже на кясру заканчивается. Ищем слова, где, которые заканчиваются на кясру ФИРОШИГИ, ТАБИБИ, АЛЬ АСНАНИ. Все, мы сразу смело можем говорить, что это ХАВДЫ. ХАВД. Это ХАВД. То есть, слова заканчиваются на кясру Это ХАВД. Значит, состояние ховд эти слова. И это признак исма. Признак исма. Фераши, табиби, аснани. Это все имена. Давайте уберем. Следующий признак, например, танвин. Будем искать танвин. Первый. Фауаз. Имя мальчика. Фауазун. Танвин. Есть танвин. Все. Я могу сразу сказать, что это слово исм больше нету. У нас слово, которое заканчивается на танвин. Так, следующий. Алиф и лям». Ну, здесь много алиф и здесь мы много видим. Аль-абу. Папа. Аль-абу. Алиф и лям впереди. Аль-аснан. Аль-аснан. Смотрите, здесь два признака. Два признака. Алиф и, лям и еще хавд. В конце кясар стоит. Хавд. Здесь два признака. Аль-аснан. Это слово и сам. Аттабиб, Аттабиб, Аттабиб, врач. Алифилям впереди слово. Аддырса. Дырс. Адырса. Ад Видите, Алифилям впереди стоит. Зуб. Аль-Иксару, Аль-Иксару. Смотрите, Алифилям тоже. Потом Аль-Хальва, Аль-Хальва. Сладости. Ну и последнее слово. Аль-Аснан, аль аснан, аль -аснан вот здесь во всех этих именах раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь есть алиф и Лям. признаком имени является алиф илим. Так, понятно. И последний у нас хорувуль хавды. Хорувуль хавды мы сказали мин, вайля, ва, ван, у ва аля, вафи, варуба, вальба, валькаф, вальям и еще клятвенные буквы. Давайте посмотрим. Мин есть. Это хорувуль хавды. Если мин приходит, значит после него приходит слово «исм» – «фирашиги». Мы уже говорили, что там есть «хафт», значит здесь два признака. Впереди хуруфы «хафды» стоят, и еще слово заканчивается на Кясру. Дальше «иля» видим, «иля табиби», значит «табиб» будет «исмам», потому что впереди слово «табиб» стоит «харф» «иля». Мин, опять, Мин Аль-Халва, Аль-Халва здесь будет Исмом, потому что впереди Алиф-Лям стоит, и еще впереди стоит Харф Аль-Хавды. Три здесь слова мы нашли, имена, три слова, имя. имя. Так, все есть, переходим на само задание. Теперь само задание, читаем. Нужно же нам теперь перевести текст. Нагада, нагада, нагада. Это проснулся, вскочил, вскочил в Вскочил в со своей постели минфирашиги. Г с его, то есть со своей. Фираш это постель. Нагада фауазун минфирашиги васараха и закричал. Сараха И закричал Мута Мута мутаалиман, потому что у него был алям. Алям – это боль. И закричал мутаалиман, то есть от боли. Понятно, да? Мутаалиман, он закричал, чувствуя боль. Дырсы, дырси, дырси, да? Дырси – мой зуб. Дырси – мой зуб переводится. Дырсун – это зуб, а дырси – мой зуб ю лимуни ю приносит мне боль приносит мне боль ю лимуни аль аб пришел отец хадара аль абу пришел отец ва ахадаху и взял его ва ахадаху иля табиби аль основание табибель основание табибель основание это врач по зубам то есть стоматолог, табиб – это врач, аль аснан – это зубы. Табибуль значит стоматолог. Значит пришел отец и взял его фаваза к стоматологу. Хадараль абу ва иля табибиль аснани наддафа табибу налдафа. Налдафа – это надофа От слова надофа почистил от табиб от дырса зуб и вылечил его то есть аля джагу полечил его аля джагу надбаф от дырса, отдырса аля джагу сумма коля потом сказал потом врач сказал я фавазу я фавазу я фавазу смотрите я это обращение частица обращения о о фаваз запомните правила я фауазу, если я приходит, то за ним приходит имя, оно будет без танвина. Никогда не, не скажете вы и не услышите я фауазун, чтобы там был танвин в конце. Там не будет этого, понятно, да? Потому что это обращение уже. Я фауазу, о фауаз, я фа мату я... Мухаммаду, я Ахмаду, не будет нигде танвина, запомните, не будет. Дальше, я вас. аликсару, миналь халва, аликсар, иксар это, от, есть такое слово, кафир, кафир, много. То есть, когда много кушаешь, миналь халва, сладостей, я дурру ласнан, я дурру, от слова дорар, Дорар приносит вред зубам. Я уль аснана. Я дурруль аснана. Аликтару миналь хальва я уль аснана. Много кушать э, сладостей. Это вредит зубам. Нахада фаввазун минфирошихи. Васараха мута аллиман. Дырси юлимуни. Хадар абу. У табибиль аснани. Маббаф от Табибу, от Дырса, аликсару миналь халла ядур Руль аснана. Вот этот текст нужно читать как можно больше. Десять раз читать. Писать его нужно будет в тетради прям, чтобы почерк у вас был, чтобы у вас слова запоминались, чтобы много-много-много вот этих uh, текстов разбирали вы, уже находили потом, где здесь имена. Признаки имен, чтобы вы подписывали. Это нужно. Нужно работать с текстом для того, чтобы понимать текст на сто процентов. фаввазун мен фирашихи васараха аллима дырсию лимуни. Хадараль абу ва ахадаху ида табибель аснани. Надафат табибуль ад дырса ва аляджаху сумма калая Аликсару миналь хальва ядурру аль-аснана. Акрау. Я читаю. Нагада, вскочил. Проснулся, вскочил. Дырси мой зуб. Хадора пришел. Дырсун. Зуб. Ядурру вредит. Ядурру вредит. Везде есть буква Дод. Нагада дырси. Хадора дырсун. Ядурру. Здесь нужно писать. Красиво, красиво писать, красивым почерком. Понимать, какая буква, где находится. Над строчкой под строчку. Что под строчкой пишется, что над строчкой пишется. Аляджа табибу дырса фауазин. Аляджа. Вылечил. Табиб. Врач. Дырса. Зуб. Фауазин. Фауаза. Дальше. Уляхизуль калимат. Аль-Атия. Нужно посмотреть на следующие слова. КАЛЯ АТТАБИБУ ДЫРСУН Сумма актубуга фи дафтари им амин а муалими То есть я читаю, просто читаю. КАЛЯ А вы уже под диктовку пишите в тетради. КАЛЯ АТТАБИБУ а дырсун, ДЫРСУН Просто взять нужно листочек и написать эти слова по памяти уже как они пишутся Коля от Тобибу Так следующее задание у нас у моей зубаина здесь нужно опять между звуками найти разницу Дод Сфатхай До Дод Скиаср с Доммай Доу Дод с Ды Дод Дуды и потом у нас тянется Дод Фатха алиф, до. Два раза мы тянем. Дод, дома, вау, ду, до д, я, ды. До ду, ды, До до И как буква до пишется. Смотрите, как она пишется. Она надстрочная буква. Смотрите, в начале, в середине и в конце, но только хвостик в конце уже под строчку уходит. И самостоятельной, как она красиво пишется, буква ДОТ. Учитесь, учитесь, учитесь писать букву ДОТ. И также другие буквы, учитесь. Потому что многие не умеют красиво писать. Или пишут, но неправильно пишут. Либо под строчку, либо над строчкой вообще там. Вообще выше строчки даже пишут. Нужно правильно уметь писать буквы. Следующее задание. Акру аль-калимат сумма харфа аль-муляван. Значит, дод с кясрой ды. Дырсун – зуб. Дырсун – зуб. Ядурру. Здесь дод с доммы. я Ядурру – вредит. Вредит. Нахада. Нахада. Дод с фатхой до. До до ду ды, ды ду ДЫРСУН-ЯДУРРРУ-НАГАДО. НАГАДО? Вскакивать. скакивать, вставать с постели. НАГАДО. Так, следующее задание. АСТАМИО сумма антику АНТЫКУ АЛЬ ХАРФАЛЬ МУШАДДА. Смотрите, здесь у нас уже буквы с таждидом. Астамео, значит, слушаю, потом я произношу букву Аль-Мушатдада. Я дурру, я дурру. Смотрите, ⁇ ра с домой. Я дурру до. Э, ⁇ ра, э, буква ⁇ ра с домой. Значит, два, две буквы ⁇ ра. Две буквы ⁇ ра. Или ад ⁇ аддырсу ⁇ Здесь две буквы ⁇ дода ⁇.⁇ аддырсу ⁇ Я вредит. И отдырсу зуб у фауазан фи такки фиали вот здесь нужно обратить внимание на глагол здесь глагол смотрите красным даже выведен юна и тунаддыфу. на дэфуюман здесь два глагола и я вам подсказку делал, что у нас на «я» начинается «он», мужской род, а на «та» – это «она», женский род. И значит здесь «юнат дэфу ясерун аснаанагу» чистит ясер свои зубы. Чистит ясер, имя мальчика, ясер, свои зубы. «юнат дэфу» неправильно будет сказать туналдыфу. Это тогда получится. Она чистит. Как вот следующим. Тунал-дефу-нурату, асна-наха. Девочка по имени Нура. Она чистит свои зубы. Она чистит свои зубы. Ясирун, асна-наха. нурату асна Понятно, да? Ну и еще один у нас текст на подходе. Дыф-деру. Духа, диру. духа, дуфдиау, это мы уже проходили это слово, лягушка. Духа, девочка, по имени духа, духа. Так, текст. Вакафа, дуфдиаун, ахдару. Смотрите, вакафа, дуфдиаун, ахдару. Ахдару это зеленый. Вакафа остановился. Остановился дыф дыфдиун лягушонок ахдару зеленый ля дыфатинагрин ля дыфатинагрин на берегу реки остановился лягушонок ахдару зеленый на берегу реки нагр это река дыф, э, дыффа это берег берег побережье Ваахада, я к физу, ваяля абу. Ваахада, и стал, ахада, я к физу, прыгать, ваяля абу, скакать, играть. Смотрите, я к физу, прыгать, скакать, яля абу, играть и играть. Раатху духа увидела его девочка духа. Ее зовут духа. Раатху увидела его духа. Фадохикат и засмеялась, и она засмеялась. Уарадат и она захотела антумсикаху схватить его. Антумсикагу. Уарадат Антумсикагу и она хотела схватить его, схватить лягушонка этого зеленого. Лякиннагу гараба, однако он гараба убежал. Лякиннагу гараба убежал. Вахтаба. Смотрите. Вахтабаа. Ихтабаа это прятаться. Прятаться. Вахтабаа. То есть и он спрятался. Фи джохарин В нору. Джохар это нора. Дайяк. Фи джухарин дайяк. В узкую узкую. Дайяк это узкий. Ла дау В котором нету даже света. Ла дау а. Ля доуафиги, нету света в нем. Фиджу хрин доехин ля доуафиги. Вайндама, и когда? Вайндама. Вайндама это когда? Арода захотел этот лягушонок, арджуа, вернуться لدفتي, на берег до а он заблудился. То есть, и когда он захотел вернуться, на берег лид дыффа. Доа. До -а. Он заблудился. Фасаадат гу. Фасаадат гу. Саадат. Саадат это помогла. Она помогла. Фа это и. И она помогла. Гу ему. То есть духа помогла этому зеленому лягушонку. Фасаадат гу. Ему она помогла. «Духа», девочка «Духа», «Хатта вассаля», до, до тех пор, что он пока не достиг до нужной ему цели. «Хатта вассаля», пока он не добрался. Какой хороший текст. «Дефди'у духа». «Ва кафа дефди'ун ахдару аля дефати нахрин». «Ва ахада якфизу и яльабу раатгу духа». Фадохикат, варадат, антумсикагу, леким нагугараба вахтабаа фи джухрин до якин, ледал афиги, вайдама, варада, аргуа, лидиффати, дора, фасадат, духа, хатта, васаля. еще раз читаю. Лягушонок. девочки духа. Остановился лягушонок зеленый на берегу реки, и стал он прыгать и играть. Увидела его духа и засмеялась, и захотела она схватить его. Однако он убежал и спрятался в тесной норе, в которой не было света, нету света в ней. А когда он захотел вернуться на берег, то заблудился и помогла ему духا، до тех пор пока على ضفة نهر وأخذ يكفز ويلعب. رأته دوحا فضحكت وارادت أن تمسكه لكنه هرب واختبأ في جحر ضيق لا ضوء فيه. وعندما أراد الرجوع للضفة دعى. Фасада тху духа хатта васала. Машаллах, какой хороший текст. Баракаллаху каллаху фику. Ваджазаку муллаху хайран. Хайрал джаза. Субхана каллаху мавихамдик. Ла илаха лаха и лаанта. Астага фирука. Ватубу и дайка.